Килограмм 12, да, Сергей? Не знаю. Десятка, точно да. есть. Аскар победил. Одиннадцать триста, ой, 100. Спасаком будет 10 600. десять 700. 10 700. Дома! Нет, нет. Так вы закрываете рукой хвост. Смотрите, вот. вот, вот. вот. А. А. А. И поверните его вот так. Вот так. Ес! Вот. Yes. Ну вот, у нас еще один там мешательник появился. Голову выше подними, вот так, ага. Окей! Голову выше подними, Боре. Еес! Все, отпускаю. Да, да, да. Все, ребята. За хвостик только его придерживайте. я его буду потихонечку. Сколько мест, ты говоришь? 8,5. Молодцы. Держите, держите его за хвост, за хвост держите. За хвост Сачком, дай, ка дай ка Пошел, да? да? все, нормально. Главное, чтобы он перевернулся. Не, вон он. Вон он, вон он, вон повисуй его. Ну-ка давай, наверх. Правильная реанимация Тайменя, это когда Тайменя сам вырывается. Просрали Тайменя. Второй раз ловит таймедя. Ага. Борис Павлович, поймали второй раз. Второй раз поймали? Не, он все, ушел. Не видно, там в Развернулся, бежит Ну все, он пошел сам? Сам, сам. Ну все. Ну я, видел, у него уже пришевелились. Я сейчас подходил. Кто меня снимет? О! А у нас смотрите Сапар что творит О, и тут рыба Еще, говорю, второй где-то есть <сохот> Поменьше, но... <сохот> Поменьше, но все равно Таймень <сохот> Не торопитесь, вот сейчас больше, больше не вытаскивайте Просто кайф половите Я поснимаю, а потом подсак возьму Ну это от 4 до 5. Ну, четверочка. Сапар, ваше лицо. Это хороший. Ух ты, это хороший. Не торопитесь, кайф половите. Ха-ха, это трофей. Ушел. Нет, не ушел. Ушел или сидит, сидит, сидит. Это хороший, это пудовик как минимум. Думаешь? Ну я вижу его. А, да? Он хвост уже показал. Да я видел, но я что не разглядел, видимо. Зацепиться, что-то. стоит. Вы пока бы не кидали, а то вы можете его перецепить. Что-то не могу понять. Это что? Бьется что Не торопитесь, ему надо устать. Ты блин, да. меня ударил. Вот он. Ты гнался посю до этого. Второй таймен, слышишь, Сергей? Да? Заблизненный хуй. Да, я вот тут, Ребят, вы главное, дальше не киньте, пожалуйста. Хорошо, что сопарни пошли ленков ловить, да? А так бы не его перехватили. И черта. У каждого свои. А скажи, говорит, вот обижается, за Нельма не пошел. Я говорю, ну не судьба, значит. И это сейчас, пока без вытащим, еще де судьба. Ну да, ну факт уже. Кайф-то уже есть. Еще есть. Так сейчас главное на короткую не делайте. Нет, Там меньше. Килограм десять. Да ладно, 10. Это вон в воде-то кажется, 10. Да не не. От 10 до 15. Ну здравствуй. Таймень мордастый. У вас это фрикцион это. Надо чуть-чуть ослабить фрикцион. Вы главное не подтягивайте сейчас это на короткую. Фриксован, ослабьте чуть-чуть. А что он не тащит его? фриксован? У вас точно ослаблен фрикс? А, ну все, нормально. Он устал уже. Я же вот тут не служит еще. Так, ну я сейчас посадку соберу, вы пока это, не форсируйте ничего. Просто вот держите его на этом, на натяжке и все. За 5 минут прошло. А что у нас фиксированное время? За пять минут не вытащил все? Дома. А? Поздравляю! Спасибо! Вот взяли мы имени с апаром. Я могу говорить, что мы взяли? Обязательно! А -ха -ха. Нужно. На всякий случай спросил. Вот взяли на выходе с протоки. Перешли сюда. Вот таймень в подсаке. Ну развешиваем так гусы над водой пусть будет а вот можно вот сюда прям ставить в красную так. за это да 14 14-100. 14-100. Ну, 13,5. 13-600. Ну, если в тайме какой-нибудь был Хариусов, еще съел 14. Ну, короче, 14. <звы> а вс ⁇ глубже не надо. Не надо, вам неудобно будет. Ему хватит, чтобы это. потихонечку, не спеша, тут вода чистая только против течения, голова против течения на 180 градусов взорачиваем так вот я вам предлагаю идти помельче и просто прям животом его положите на это и не спеша торопиться нам уже некуда вес взят таймень взят Ему сейчас течение промывает, нормально. Пусть он отойдет Большой привет Антону с Николаевска на Амуре, который подарил мне самодельную блесну ложка. Обыкновенная ложка. Две дырочки. В одной заводное кольцо, в другой карабин. Ой, тройник. Поймался ленок на ложку. Спасибо, Антон. Ты свечи не делай, я Первый заброс. Щук много. Будем ловить щук. Сейчас поставлю ложку от Антона. И на ложку начну дубасить. Вот она у меня ложечка. Вот она. Все отпустили? На блюфокс, да? Блюфокс двойничком который. Врать не буду, на втором забросе поймал. О, Опа. мамка! 8 О, мамка на ложку. Щука любит ложку столовую. Щука ложку любит. Мент готов. Вот, у нас Видно. еще одна щучка, поменьше. Килограмм полтора. На блюфокс колебалку. Нет, черепаха. Вот, а, черепаха? Черепаха колебалка. Иди домой. Вечереет. Пасмурно, дождик прошел. Пятая щучка у нас тут с сапаром. У меня две, у сапара третья. Я две на ложку поймал. Сапар две на черепаху. Одну на блюфокс. Я правильно говорю? Правильно. Вот третья щука у меня на ложку. Ну, щука, щуренок килограммовый. Продолжаем рыбачить. В тоже заливе. Потался, Вы присядьте, вот ага. вот так вот на корточки, сможете? Смогу. Его на коленочки вот так брюшком положи. И положь ему, положь ему, положь, помоги. помоги. Вот да, вот так под голову. Садись. Все, все, все. прям <смех> жоте да но ну, это я думаю знаете 18-19 я... может шесть. и чуть больше да? так 6 секунду так ну я думаю вдвоем придется понимать да вдвоём, так а ты сфотографируешь 12. то у них был 16 килограмм сейчас уже на 17 поймали и опять тот же самый человек. Надо переучился. он же кольца на держит. крутит против часовой стрелы. Ух ты, какой красивый. Какой красивый, Вот это, вот да, это, да. Так, дайте я встану правильно. Ой, Ой какой он длинный. Ой. А вас вас все не врут? Да ему же не больше. По-моему, тоже, мы, тут, мы вдвоем поднимали. Ну нам покажите, можно приподнять нам для фильма. А, Ой, какой большой! тут <соцентрический> <соцентрический> <соцентрический> здоровый какой! Вы пофотались? Конечно, да. Сейчас пока... О -о -о -о. Так стоял смирно! Сейчас <соцентрический> в WhatsApp и стоял смирно, только это вытащил. Да, ну, Палыч, я таких еще людей не видел. 16, 7 надо, да, я тебе-то говорю. Ничего не видите. Да ладно, хватит, все. <соцентрический> <соцентрический> <соцентрический> <соцентрический> <соцентрический> <соцентрический> Ну палычник. Я сам не ожидал. Не знаю, как получилось. Надо, надо потереться, у нас такая в команде <связывая> есть. <связывая> ну ладно. <вот. связывая> да? Сразу взял, да? Сразу взял, На да? ту же колебалку. Покажите нам ее. Чем <связывая> мы ее? Да, кто кидаю, кто так так нет, просто знает, куда кинуть. Да. Любая блесна бы туда улетела, он бы взял. Ну, ну, ну, лезь, Папа в кадр попала. Ух ты! Ух ты, что-то хорошее. Зажли в заливчик. Ну и заливчик в старец. Спиннинг в дугу. Щука явно больше пяти. Одну тут Оскар на девять поймал. Больше скольки? Больше семи. А, вы уже так, да? <свят> Ух ты! Фрикцион, фрикцион срабатывает. Давит, давит. Пока не вижу. Кстати, этот залив это будтоватый. Это какая-то мамка. Ну, это хорошая щука, больше восьми. Ух ты, ух ты! Это под десяточку. Достаем подсак. Сейчас, сейчас, ага. Сейчас, сейчас, Пусть это немножко выпрыгнет в камеру, а потом подсак достанем. У нас должна свечку то сделать. Сейчас уберу. Это же самый кайф вываживания. Смотри, она рав катает по заливу у нас с якорем причем. А вы что, на якоре еще? Да. Вот. Ух ты! Ну, десяточка, наверное. Пока только вижу ее такую эту, как бы, тень. Контур. Контур, ух ты, ух ты, отторпел, ёма ё, моё ё, -моё. ну она за десятку была, там это клёво, да? На тебе столько не боролись. Офигеть, опять блин, на эту блесну и окунь, и щука, и таймень, обалдеть. Че, зайдем немножко или не будем? Зайдем, зайдем, что. Не каждый день щуки такие ловятся. Обидно, мы не сфоткали с ней, ну но... кайф получили. Помните, говорили, что гигантские щуки бывают. Да. Вот, наверное, вот это вот одно из таких мест. Так что тоже отмечайте, где вот гигантские щуки. Ну за десяточку была щука. Офигеть. Антон с Николаевского. Я тебя очень уважаю. Твоя ложка подаренная два года назад или три ловит все линков, щук, тайменей и окуней под килограмм. Причем окунь такой, ну реально четкий, горбач. Сейчас его вытащу, покажу. Тоже за килограмм окунь. Тут у нас щука, 2 кг. тут окунь. Один кг. О, сидит раненый какой-то окон. У нас очередная щука. Хорошая протока. Щучечка где-то 2,5-3 килограмма. Ну ладно, не будем тратить время, все равно ее отпустим. Сапар, покажите нам ее в кадр Сейчас, минуту Прямо перед вами Ага, спасибо Блюзбокс, пятерка, двойничок, крючок Ну, есть рыба, вы говорили, нету. Так что, 10% уже есть часть? Или нет еще? 3% Пока 3%. У меня, У меня, пока есть. Сыпар сказал, не надо мне помогать, я сам. Тихо. Тихо, я с тобой собираюсь отпускать. Так, отдай блесу. Дай крючок вот он. Понятно, Денис, что крупнее Я и к тебе на крупнее тоже Покажи там вот айменее Сейчас мы его отпустим Отбатался, сука что, Серега, твой такими питается? Да нет, у меня такие... так. Так. Ну, Короче, мы посмотрели, которого... Добрый, ему открой. Ушел? Денис! Да. Ура! ура. <свят> так, ну а теперь Сереженька у нас-то молодец. Молодец. <свят> а кто у нас молодец? А Сережа молодец. Да. Садитесь. Да, Сережа, все с вам, все сам. с вами. Все сам, все сам, Помогай, уехал. А ну, что в два раза больше. Дома. 16 так, 16 Я исправился, реабилитировался. А ты хочешь, ну, на пол килограмма больше. Главное больше. На самом деле, Денис самый главный реаниматолог, он этим хорошо очень хорошо занимается. А, да? Это она Скажи вслух, какой это в как он называется? Это МАТА. МАТА. Сережа ловит только на МАТА. Отпусти, пожалуйста. Скажи такую мелочь, сам не отпускает. Да нет, нормально. Тут как раз касается, чтобы он да, красиво ушел, да, ты, да, да, ушел красиво. Он сейчас быстренько уйдет. О, о, красиво пошел! Вау.